Будем говорить. Привет всем с вами изгомова и сегодня будет опять необычное видео. Дело в том то что я хочу заснять его вместе со своим другом. Я хочу как это сделать. Сначала я хочу показать как я буду строить, а он уже вам покажет, как он это все освоил и правильно ли он это построил. Если он неправильно так построит, то будет новый дубль. Добрый день, меня зовут Никитин Данил. И сегодня я буду на своих ошибках отлично донес сейчас я синхронизирую вот поле твоего действия давай приступай я тебе уже показывал как это все строить. давай попробуй так. итак приступим как учил меня мой друг надо тут сделать яму. Два блока. Ставим вот. Там стенки нету. Так. Да, там нету стенки. Видишь, тут есть mm -hmm. стенка, поэтому Это можно в рискнуть, да? Да, да. Так, теперь мы строим вот тут блоки до потолка. Потолок ну, обозначен вот так. И ставим блоки воды в направлении стены. Тут мы ставим таблички. По табличке роем яму. Примерно два блока блока. Выводим это на улицу, и ставим вот тут блок воды. Потом мы ставим вот тут табличку, вот тут табличка, тут еще три таблички. Сейчас мы на все это прольем свет путем Теперь мы да. не очень получилось. Теперь мы дел делаем здесь тут небольшую комночку. Комнатку, чтобы нам можно было видеть, что происходит в той. Ставим вот тут блок воды. зачем тут можно уничтожить у ну, остальных это будет просто лут ну, будет уплывать туда в льдинске поставь табличку куда? Вот, т -т туда да, нет, <сínt> не <сínt> <будет>. <сínt> <сínt> да, вот это нормально Всё, давай, туда. вот тут мы, тут мы заделаем дырку, чтобы туда... туда здесь мы заделаем дырку камнем чтобы сзади не уплывали зомби как видите, на улице уже ночь Вот уже утро. Нет, ты немного там забыл еще один блок направо прокопать. Давай не спускайся. Какой же блок? Вот, вот, вот, тут чуть проверяет. И поставить табличку. А, табличку? Да. Хорошая вещь такая табличка. Тут можно будет би скелетов. Или зомби. Маленький тест-драйв. Спустимся. И давай, бей их. И будем простыми смертными. Если успеть убить их... Не, не успеть, а если вы его один раз ударите, то тогда с него попадет опыт. Вот сюда на, у нас прибывают кости, стрелы. Тут мы можем получить опыт. Если будем их убить... Кстати, их можно бить даже рукой. Не обязательно мечом. Заканчивали на этом. Наверное, мы закончим на этом. Что ж, с вами было с гамова и Данил Никитин. Меня зовут вот Никитин Данил. До свидания. А, до свидания. И что еще? Кстати, на удивление, мы это все сделали с первого дубля, со второго. Скажем то, что со второго. Все, спасибо и подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.